Bismillah. Сегодня мы будем проходить с вами суру Аль-Кафирун. Она называется Аль-Кафирун. Переводится как Неверующий. Сура это является мекканской, то есть она была неспослана в Мекке. Номер суры 109. Номер суры 109 сура. И количество аятов в ней 6 аятов. 6 аятов. Ауду билляхи меня шайтани раджим Бисмилляхи ррахмани ррахим. Куль. Аллах шпана приказывает посланнику Аллаха саляллаху алейхи вассаляма сказать Куль, скажи, я ай кафирун Я ай кафирун Я, о, аюха, вы неверующие Скажи, о, вы неверующие Куль, я ай кафирун Я, эта частица неда называется частица неда звательная частица то есть обращение я о такой-то я фулян о такой-то такой-то а о вы аль неверующие обращение к неверующим Ля а буду мата буду для а буду мата буду смотрите Ля абуду, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Ля абуду, ля это частица отрицания. Абуду это от слова айбада. От слова Абуду это, это глагол, это уже действие. Я не буду поклоняться! Или я не поклоняюсь? Мата Абудун, чему вы поклоняетесь? ля а буду мата а буду как мы сказали что я это частица обращения. о переводится как о о такой-то о фулян я фулян антум антум это вы антум это дамир, местоимение вы антум вы а буду а буду то есть Впереди вот олив стоит, это означает, что «я». Это указание на меня. Я, «а–буду», «я» поклоняюсь. «А–буду» – это означает «я поклоняюсь». А если я впереди поставлю частицу «ля», это означает «я не поклоняюсь». «Ля–а–буду». Понятно, да? Просто скажу «а–буду» – я поклоняюсь. А если я скажу «ля–а–буду» – я не поклоняюсь. Я не буду поклоняться. Та-будуна. Та-будуна – это вот вы поклоняетесь. Та-будуна. Та-будуна – то есть вы делаете рибадат. Вы делаете рибадат. Та-будуна во множественном числе. Вы много, как здесь в первом аяте, обращение же к неверным. Я айюгаль -э кафирун. То есть во множественном числе, поэтому мы говорим, табудуна, вы поклоняетесь. То есть я не буду поклоняться тому, чему вы поклоняетесь. И вот здесь, абуду, табудуна, здесь, смотрите, здесь есть один и тот же корень. Абада, абада, абада, да абд, даже отсюда выходит, да? Слово абд. Или выходит слово айбада, поклонение айбада. Я не буду делать айбадат тому, чему вы делаете об этом все посланники Всевышнего Аллаха все об этом говорили все посланники были посланы именно с этим о люди, оставляйте ваших идолов не поклоняйтесь никому и ничего помимо Всевышнего Аллаха возвращайтесь к Всевышнему Аллаху все пророки и все посланники приходили именно с этими словами что нужно поклоняться только Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Ля Илля Аллах. Ля Илля Аллах. Оставляйте идолов, оставляйте своих богов лживых и вернитесь к Всевышнему Аллаху Субхану Валя Антум Смотрите. Валя Антум И то же самое. И вы не поклоняетесь тому, кому я поклоняюсь увуаля антума обидунаа арбу и вы не поклоняетесь тому кому поклоняюсь я и вы не поклоняетесь тому кому поклоняюсь я уаля антума обидуна ма буду я не буду поклоняться тому чему вы поклоняетесь и вы не поклоняетесь тому кому я поклоняюсь и вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я. Валя Антума Абидуна Маабуду. Валя Ана Абидуна Маабатум. Валя Ана Абидуна То есть Абид это тот, который поклоняется, человек, который поклоняющийся. Переводится как поклоняющийся. Я не из того числа, чтобы поклонялся тому, Чему вы поклоняетесь? Вот здесь слова ля Илляха Илля Аллах». Вот это вот слова Таухида ля Илляха Илля Аллах». Нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханалу таля. «Ва ана абидум ма абаттум». О неверующие! Я не из того числа, которые бы поклонялись тому, чему вы будете поклоняться. Ля Илляха Илля Аллах». ана абидум ма я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы. Валя антум абидуна маа абуду. Валя антум абидуна маа абуду. Еще раз. И еще раз и еще раз. А вы не поклоняйтесь тому, кому я поклоняюсь. Лай-лах и Лакум динукум. Смотрите, лакум. Вам Ваша религия Дин ваш Оставайтесь со своей религией Валия дини, Смотрите, а мне Моя религия То есть вы остаетесь со своей религией А я со своей религией Ля ком диноком Валия Дин Ля, иллах. Ля иллах. Вам ваша религия Дин А мне моя Валия Дин Ли Здесь «ли» – это «мне», лякум – «вам», «дину – «ваша религия», «ли я» – «дини», «а мне» – «моя религия». Ля Ля Ибрахим, алейхиссалям, говорил своему отцу и своему народу, «от вас я отстраняюсь, я от вас отстраняюсь, сторонюсь я вас и вашей религии, и этим идолам». Вот то же самое «ля кум дину – «вали дини» ля иляха илля Аллах, ля иляха илля Один раз мне даже пришлось ехать с одним таксистом, а он оказался христианином в Египте, в Каире. Я ему говорю, ты же понимаешь арабский язык? Ты же вот слышишь азан? Там же все понятно говорится, произносится. Ты же слышишь Куран вот в радио? Он да, говорит. Я говорю, ты же все понимаешь? Он говорит, да. Я говорю, ты даже понимаешь слово ля иляха илля Аллах? Что я хочу до тебя донести? Он говорит, да, я понимаю. То есть, знает арабский язык, знает азан, слышит азан, слышит Кур'ан, слышит все. Я говорю, ну что тебе мешает принять ислам? Он говорит, ну у вас вот есть один аят, и он мне цитирует вот этот аят. Ля кум вали один Вот вам ваша религия, а мне моя религия. Я говорю, ля иляха илля Аллах. Ля илля Аллах. Ля илля Аллах. К вам Всевышний Аллах, субхану обратился в первом аяте, куль. Я айюхаль кафирун. Сам Всевышний Аллах, Субхану, вас назвал кафирами. Ля Я айюхаль кафирун. Почему ты на это не обращаешь внимания? Ляхаулакута илля билла. Лякум. Лякум это вам. Лякум это вам. Ли это мне. Переводится как мне. Ли мне, лякум вам. «Дин» здесь имеется в виду, во-первых, «дин» это религия, а также еще есть «воздаяние». Запомните, что здесь имеется еще, еще есть смысл «воздаяние». Дальше. «Динукум» – ваша религия. «Дини» – моя религия. «Динукум» – ваша религия. «Дини» – моя религия. Скажи. О, вы неверующие, куль я Фирун. Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Ля арбуду, матарбуду. И вы не поклоняетесь тому, кому я поклоняюсь. Валя антум абидуна ма арбуд! Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы. Вала ана абидум ма абатум. Вала антум абидуна ма Вам Ваша религия. Ваш дин. А мне моя религия. Ваша религия. ولا قوة إلا بالله. سبحانك религия. Ваша религия. Ваша религия. Ваша религия. Ваша религия. Ваша религия.